Информационное поле у нас не такое сильное по Африке, по Азии. Мы уже воспринимаем их как арбитров, исходя из результатов их работы на чемпионатах мира, где мы их видим. А в принципе, если мы привлекаем команды со всего мира, то мы, соответственно, должны и привлекать ну, по определенному количеству и квоте арбитров со всего мира. Мы видим и разгон возрасте, да, если 42-43 года, если 30-летние молодые арбитры. Поэтому нельзя сказать, что правильно это или неправильно. Потому что если это чемпионат мира, то и арбитры должны быть представлены в какой-то квоте, которая определяется. Больше, меньше. Просто на ком стал выбор, мне, допустим, не понравился сербский арбитр. Хотя он, до я считаю, что правильно назначил пенальти, правильно удалил. Но он же не назначил пенальти при счете 3-0 ворота Германии. Это с Португалии, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, опять же, готово или не готов. Движение есть, все есть. И его тоже смотрели и отбирали. Ну, и до определенной минуты он как бы справился с Игрой. А не назначил пенальти, не показал красную карточку, он, как бы сомнение, в его квалификации пошло. Я думаю, что тоже, наверное, скорее всего, он попадет в ситуацию, что будет отправлен. Поэтому привлечение должно быть, но отбор должен быть более тщательным. спортивное видео.